Ио, чуваки, всем привет, с наступившим Новым Годом. Сейчас на дворе среда, 4 января. Я обещал вам записать эксперимент за Барселоной. Вот я выполняю данное обещание. Конечно, я должен был выпустить его примерно 31 декабря, прям под Новый Год. Но у меня не сложилось по, там, по планам, много всего происходило. Я просто не успевал. Но и в итоге видео, скорее всего, выйдет как раз 4 января. Но перед началом эксперимента, конечно же, я хотел бы попросить вас подписаться Подписаться на канал, поставить лайк, прокомментировать и а также подписаться на мой телеграм-канал. Так, ну и что могу в принципе сказать про эксперимент. Вернули мы состав Барселоны сезонов 14-15, 15-16, 16-17 и 17-18. Вернул всех, кого смог найти. Скажу сразу, нет ты, Фифе, потому что нет Японской лиги. Нет Халиловича, нету Суареса. Нету Матьё, нету Даниалваса, нету Ардатурана, но есть Дембеле, Дела, Феу Мессик, Ракитич, Бускетс, Альба Бартра, Умтити, Роберта Терштегин, Дин, Неймар, Сандра Кукурелла, Оленя, Алена вот этот. Педро, Монтоя, Масип, Видаль, Браво, Семеда, Еремина, Марлон, Силисон, Денис Суарес и Андре Гомеш. Так, все игроки, которых я назвал, они хотя бы на сезон, но залетали в каталонский клуб. Это все, кого я нашел. Если окажется то, что на самом деле в Вифе есть там Иньеста или какие-то другие ребята, про которых я забыл, вы также же само напишите в комментариях, скажите мне об этом, я исправлюсь. Но, по крайней мере, я думаю, нашел всех кого смог Ну и сейчас я быстро накидаю стартовый состав покажу вам его и пойдем симулировать сразу будем симулировать так же как и с мадридским реалом первое трансферное окно то есть летнее зимнее трансферное окно и сразу же концовка сезона но давайте поступим теперь следующим образом если в трансферном окне не будет никаких интересных там, трансферов то есть там будет, как допустим с мадридским Реалом, что в зимнее трансферное окно там Джонатан Тах перешел. То я, наверное, не буду вставлять это. В общем, не немедленно. Сейчас стартовый состав и симулируем сразу. Так, ну в принципе, стартовый состав я настроил. Не особо сильно он изменился. Терштеген, Альба, Бартро, Умтити, Семе, Доракитич, Бускет, Скаутиньо, Неймар, Месси, Дембеле. Защитка, конечно, хромает, это уже не та защита Барселоны, ну и рейтинги уже не те, соответственно, все игроки постарели, кто-то просто уже не в том тонусе, не в тех кондициях, тех же Умтити или Нельсон Семеда или Каутиньо, Ракитич э, уже 82-й, но, в принципе, думаю, с этого что-то можно поймать, по крайней мере, первый сезон. Может, с тем нападением, которое имеется у Барселоны, смогут зацепиться за Лигу Чемпионов. Я на это, в принципе, надеюсь. Лаутара Мартинес Манчестер Юнайтед, Мэдисон в Вентер, Берарди в Лейпциг, Хименес в ПСЖ переходит, Мартинелли передает Лондон и переходит в Ливерпуль. Я думаю, его болельщики Арсенала после этого возненавидели. Бенесер в Ливеркузине, Сангаре Тоттенхэм Волкер переходит в Ювентус. Ди Лоренцо в Боруссию Дортмунд Тирни также покидает Арсенал Переходит в Милан Бен переходит в Баварию Неплохо так он Гая в Челси Перейра в Тоттенхэм. Ну давайте так еще быстренько пробежимся Просто кто куда мог перейти Из таких интересных вариантов Цыганков в Монако переходит Ну и так Головин в Баварию Ничего себе В принципе были интересные трансферы Были громкие трансферы Так ну и давайте тогда перейдем уже в конце. Зимнего трансферного окна Уже промотка пошла, мы видим как отыгрывает в Лиге чемпионов Барса Так, я забыл упомянуть про формат эксперимента Эксперимент будет проходить в формате Как у Мадридского Реала и у Баварии То есть у нас есть три сезона На то, чтобы взять хоть какие-то трофеи Ну и так же само, как и там Буду подводить итоги в конце Что смогли выиграть, что не смогли выиграть Но пока потому, что я вижу При промотке у нас есть все шансы Чтобы зацепиться не только за Свою лигу ну и за Лигу чемпионов, потому что довольно неплохо мы там выступаем вроде бы. Итак, зимнее трансферное окно подходит к концу. Как обычно, тренировку проводим, без этого никак. И сразу же переходим к трансферным сделкам. Так, что мы здесь видим? Интересного, интересного, пока ничего, пока ничего. Кампель Вестхэм за бесплатно, Жоржинио в Рому, Илья Роменди переходит в Асосуну, Мауко в Милан. Джонатан Тах снова переходит в зимнее трансферное но только теперь в Милан. Джака в Астонвиллу, Брант в Ливерпуль, Кэш в Монако, ладно. Беру немного слова свои назад Трансферы были, так, ну и давайте Тем самым переходить в концовку сезона Видим то, что в одной восьмой лиге чемпионов Нам попадается Аякс Ну давайте посмотрим, что с этого выйдет Встретимся 29 июня 2023 года Так, чуваки, нас тут неожиданно решили Уволить в концовке первого сезона Я за промоткой не следил Я завис в телефоне и подумал просто Сделать для себя некую интригу Чтобы не смотреть, кто на нас В лиге чемпионов попадался, ну и на кого мы, соответственно, не видеть результаты, чтобы потом для себя, как и для вас, сделать такую интригу. Нас уволили, походу результаты у нас не очень удовлетворительные. Давайте посмотрим, куда мы перейдем. Это, получается, у нас будет Реал Вальядолид. Так, ну и как я думаю, сезон у нас, наверное, уже должен подходить к концу или уже подошел. Сейчас мы посмотрим, как представляет Хави у нас в Альядолиде. Так, Валедолит видим на 15 месте. Валенсия на 17. -м. Чего? Вот это вот интересно, Валенсия на 17 месте. Она практически вылетела. Вылетает Мальорка, Жерона и Алмерия. Идем дальше. Сосейда 12-й. Эсньол, Бетис 6, Атлетика Мадрид 5, Севилья 4-й, Барселона 3. Место занимает 74 очка. Вилья Реал второе, и Мадридский Реал занимает первое место. Вроде бы прикол-то в том, то, что после последнего эксперимента за Мадридский Реал, я же их состав не менял. То есть там, по сути, такой же самый состав, как и... До этого был, вот это мой проеб Но я просто тоже понимаю то, что, блять Закинуть всех игроков в Реал Потом всех вернуть обратно по своим местам Это тоже сильно заебисто Так, ну и получается, давайте тогда сейчас Посмотрим все турниры И дальше зайдем в трансферный список Посмотрим Какой состав у Мадридского Реала Возможно реально такой же, который я и делал Копа Испания У нас здесь побеждает Атлетика Мадрид Барселона участвовала, Барселона у нас вылетела от Бетиса в 1-8 финала. Суперкубок УЕФА здесь Мадридский Реал побеждает у Айнтрахта. Лигу чемпионов можно... Ай, надеюсь, успел промотать, чтобы никто не увидел. Давайте посмотрим сразу группы. Аякс с Ливерпулем выходит на поле 4 место. Чего? Барселона вышла с первого места в нашей группе. Давайте посмотрим одну восьмую финала. Здесь Барселона 4-0 выиграла Аякс. Четвертьфинал. Барселона попалась на Челси и выиграла 2-0. Полуфинал. Ой-ой-ой-ой-ой, Барселона в финале с ПСЖ. Вынесли мы Ливеркузен со счетом 7-1. На ну и выиграл Баруси Дортмунд Но если нас уволили, скорее всего мы проиграли Да, мы проиграли 2-1 Но это уже ничего себе какой результат За все мои эксперименты За Вимбл Дон в Лиге Чемпионов За Реал ЛЧ, за Баварию в ЛЧ, Никто в финал еще не попадал А тут Барселона с первого же сезона сразу попадает в финал Довольно неплохо, давайте Лигу Европы, тогда сразу перейдем к финальному матчу, это Интер в Лацио, 5-0, Интер разгромил, вот это финал Лига конференции, у нас здесь Фенербахче, Уэстхэма, 3-1 выиграли Так, давайте тогда сейчас заценим, а, хотел сказать состав Барселоны, а, ну, кстати, мы же можем это сделать, так же само по трансферам так, давайте заценим, кто у нас здесь остался. Так, Делафеу есть 82-й, Дембеле прокачался, кстати, он 85-й, Месси, даунгрейд 89 уже, Педро 73, ну возраст, да, Неймар 90, Сандра прокачался, кстати, был 74-й, Адама Траоры. Так, ну, в принципе, нападение у нас вроде бы не поменялось. Вроде все те же самые. Полузащита. Алена, Бускетс, Каутиньо тоже прокачался, был 81-го рейтинга. Мунир, Гомес, Ракитич, Денис, Суарес и Алекс Видаль. В принципе, все то же самое. Никаких изменений я не вижу. Альба, Бартра, Дин. Кукурелла, 83 кстати, хороший левый защитник, так как Альбо уже 80-й, Кукурелла может занимать место в старте. Еремина, Марлон, Монтоя, Семеда, Роберто, Юмтити, так, все те же самые по вратарям. Браво, Силисон, Масип и Терштеген, да, да, все то же самое. Никаких трансферов не было совершено. Никто никуда не уходил, никто никуда не входил. Oh в состав Барселоны Так, давайте посмотрим Мадридский Реал Да, в Мадридском Реале тот состав, который я создавал Еще для их эксперимента Роналду, Бензема, Асенсио Гаррет Бейл Только они Бовена подписали Ну и так, в принципе Да, забыл я всех перекинуть Ну и как говорил уже выше Это прикиньте, сколько времени Всех найти Всех убрать обратно по своим клубам ну, в принципе, довольно неплохо. По сути, продолжаем эксперименты из-за Реал и продолжаем еще из-за Барселону. Так, ну, получается, в копилку за Реал у нас идет победа в чемпионате своем и также в копилку за барселоны попадает у нас финал лиги чемпионов кстати если я забыл перекинуть мадридский реал то там же еще и бавария у нас где-то есть в бундеслигу посмотрим как отыграла бавария бавария сыграла у нас между прочим отлично первое место занимает что тогда получается бавария тоже в копилочку идет то что победа в своем чемпионате но давайте тогда перейдем уже ко второму сезону посмотрим что сможет сделать Сделать барселона там ну и также помимо этого будем следить еще за выступлениями мадридского реала и баварии так второй сезон концовка летнего трансферного окна как обычно сейчас сто процентов тренировки нет без тренировок обошлись интересно так по трансферным слухам Лемар в юнайтед и торрес в арсенал а по трансферным сделкам деби манчестер юнайтед тамори мадридский реал а Симьен в Барселону, то есть решили усилить, они нападения, хотя у них там Месси, Дембеле и Неймар, Маркинес Флейкс, Альфонсо Дэвис Манчестер Юнайтед, то как Юнайтед усилился игроками Бундеслиги, в Ливеркузен, Шик Винтер, Тиллиманс в Ювентус, Гвардиоль в Вилья-Риал, Салиба Вестхэм, Хэм, Мейси Маунт или Мейсон Маунт, Мейсон Маунт, Мэсси. В Борруссию Дортмунд, Мерина в Сивилью, Решфорд в Астонвиллу. Ой, Решфорд. Фратесси переходит в Барселону. Угу. Центр Поля решили они себе укрепить. Так, ну и в принципе, наверное, больше так никого и не будет. Ну да, в принципе, последний трансфер это был в Пойт в Ливерпуль. Ну давайте тогда перейдем в концовку зимнего трансферного окна. Если там ничего интересного не будет, то для вас будет сразу же концовка сезона. Так, чуваки, заканчивается на зимняя трансферная окно сейчас нужно будет только рассчитать матч Копа де Испания с Реал Мадридом надеюсь зацепимся за победку 4-4. победа 4-3 по пенальти. Проходим дальше. Последние 10 часов трансферного окна у нас получается. Здесь кто куда уходит. Из интересных Манчестер Юнайтед кого-то себе подписал. Абрахам в Атлетика переходит. Джейден Санчо переходит в Мадридский Реал за 85 миллионов. Вот это вот усиление. Ну и в принципе самый громкий трансфер зимнего трансферного окна это Джейден Санчо. Переходим тогда сразу в концовку второго нашего сезона так ну что могу сказать концовка второго сезона и хотел бы напомнить да и самому себе в принципе в прошлом сезоне я забыл показать список бомбардиров возможно кто-то это в комментариях уже написал то что да вот и забыл там давай в следующий раз сделай. нет я исправлю сейчас второй сезон сразу же будет с бомбардирами давайте сразу результаты чекнем а потом уже всех бомбардиров всех турниров так, скажем так, что за Вальедолит нас еще при этом похвалили, потому что у нас там класс палец вверх. Вылетает гранада Леванта Эльче. Вальедолит занимает девятое место. Так, и получается Гетафи 6 и Барселона четвертая, делит четвертую и пятую строчку с Сивили, точнее у них там количество мячей, и, блять, количество очков у них одинаковое, а вот разница мячей Пользу Барселоны, Вилли Реал 3, Атлетика 2, Мадридский Реал 1. Но ну, получается, Барселона пока начала проваливаться в чемпионате, а Реал тем составом, который имел, ну да, там с усилениями. Но первое место уже занимает. Второй сезон подряд. Что здесь нам вы скажете? Атлетика Мадрид побеждает у Реал Вальедали. Да мы выступали в финале. Кубка, неплохо. Так, суперкубок у нас здесь взял Интер. У пассажир. Здесь у нас получается Реал Мадрид взял верх над Баварией. Так, давайте групповой этап. Здесь сериал вышел со второго места. Тоттенхэм с первого, но у них там такие усиления: что там грех не выйти с первого места. Ювентус Барселоны, Барса вышла со второго места. Так, в группе F Наполе снова вылетает. Бавария выходит со второго места. То есть, все наши клубы, за которых были сделаны эксперименты, выходят со второго места. Здесь Интер с Лейпцигом и последняя группа Манчестер Сити с Франкфург. там, а Интрах... Так, в 1-8 получается, Барселона выступала и выиграла Интер 3-4. Ну и также параллельно видим то, что Реал проходил Манчестер Сити, а Бавария Ливерпуль. Четвертьфинал. Здесь Бавария разгромила Челси, а от ПСЖ разгромил Барселону. Снова наткнулись, только уже не в финале. А в четвертьфинале. Снова ПСЖ одержал вверх, а реал над Бенфикой. В полуфинале Бавария выиграла Рому. ПСЖ проиграл мадридскому реалу. Ну и в финале мадридский Реал становится обладателем Лиги Чемпионов. Давайте посмотрим Лигу Европы. Кто здесь, тут уже такой подробной статистики не будет. Просто видим, что Селтик выигрывает у Атлетика Мадрида. И также Лигу Конференции еще с вами сейчас не чекнем. Тут у нас Эвертон побеждает Ницу, Неплохо. Так, статистика игрока. Лучшим бомбардиром у нас стал Антуан Гризман, выступающий за Атлетика Мадрид. Так, ладно, по голевым посам у нас получается здесь Гомес, Марена и Асенсио делят первые три. Точнее, занимают первые три места. По сухим матчам лучший Облак. Так, давайте тогда Копа до Испания. Здесь тоже Гризман. На Суперкубок здесь Джека лучше бомбардир оформил дубль. Так, в Лиге Чемпионов лучшим бомбардиром становится Левандовский Забил 11 голов. лига Европы бомбардиром становится Вега. Вега, выступающий за Байер. Это, наверное, тот самый Вега, который в карьере у Рухи. И Гризман тут уже второй. но ну, тоже как бы Гризман. И Гризман тут еще лучшим по голевым передачам. блять, это сезон Гризмана какой-то. Так, ну давайте Лига Конференция. Здесь Лаборде на первом месте и... Eaton на первом месте по голевым передачам. Ну и в принципе все. Больше ничего такого интересного здесь у нас уже не будет. Давайте по сразу же к третьему сезону. Блять, всегда стал замечать то, что моя четвертая плойка после второго сезона начинает дико лагать во всех экспериментах. То есть все долго прогружается. Вообще невозможно там зайти в какой-то чемпионат, потому что все очень долго происходит, так что давайте как бы подписывайтесь на канал, чтобы там уже монетизация какая-то была, там может и рекламка, чтобы я себе как бы новую плоечку купил и как бы еще можно мониторчик, карту видеозахвата, там контент вообще будет заебись тогда. Итак, летнее трансферное окно в третьем сезоне подходит к концу, 31 августа, давайте посмотрим на трансферные сделки совершенные. И видим то, что здесь Джуд Биллингем переходит в ПСЖ, также и Ромеро переходит в Леверкузе, но Сман Дембеле переходит в Тоттенхэм. Интересно, Барселона продала его за 92 миллиона. Солер в Аталанту, Гимараэш в Сити, Фернандес в Пассаже, Шлотребек в Латсо, Пелигрини в Реал. Реал центр поля продолжает усиливать. Исаак Вестхэм. Тима Вернер в Милан. И Гонсало Рамос, вроде бы так его зовут, переходит в Баварию. Усиление. Оль Пагба возвращается в Манчестер Юнайтед. Боже, ну у него и карьерная история. Ван Дайк, Ванди в Мадридский Реал. Маласия в Барселону. У защитника усилили неплохо. Но хотя у вас там Кукурелла. Тут еще новейшие сделки есть. Это Зинченко перешел в Больсбург люкш Перешел в Монако и коч перешел в Шеффилд Юнайтед. Так, ладно, перематываем на, получается, у нас концовку зимнего трансферного окна. Посмотрим, какие трансферные сделки будут произведены. Ну что, Тирни перешел в Эвертон. Пионтек перешел в Ливерпуль. Джонатан Тах снова зимой у нас куда-то покинул. Теперь он вернулся в Германию, только в Вайнтрахт. Давид, кстати, перешел в Манчестер Сити. Вот это уже неплохо, неплохой трансфер. Кертис Джонс, вроде бы так его зовут, который выступал в Ливерпуле. Сейчас, оказывается, в шалике играл и уже переходит в Аталанту. Так, вратарь из Барселоны, тенос переходит за бесплатно в Реал Да, Так, Хакеми переходит в Челси за 80 миллионов. Вот это зря, конечно. Ну и получается, Тюрам переходит в Милан. Неплохо. Значит, давайте тогда перейдем в в концовку третьего сезона так ну что могу сказать увольняют нас с вальядолида ну и в принципе не удивительно, что нас решили уволить давайте может быть тоже какой нибудь испанский сантандер да Депортиво Алавес Хочет нас подписать Хорошо, что это именно сантандер Так, ну в принципе у нас получается все 29 июня Это концовка третьего сезона Давайте посмотрим результат Где у нас Депортиво Алавес Это 20 место Валя на 19-м, на 18 -м. Все не вылетают у нас Бориал Мадрид 5 Уй, с такими усилениями, я же говорил Хакими не продавать Барселона 2 Атлетика Мадрид 1 Что-то разогнались они очень серьезно. Давайте тогда посмотрим Копа Испания. Пять Атлетика Мадрид побеждает. Я уже устал от них. Они везде. Если я не ошибаюсь, в прошлом сезоне точно Атлетика выиграл кубок. А вот в первом сезоне, возможно, тоже как раз таки был Атлетика. Супер кубок. Реал Мадрид у Сельтика, Лига Чемпионов Кто здесь победил? ПСЖ снова, только теперь у Ромы То есть получается за три наших сезона ПСЖ выиграл два раза Лигу Чемпионов Перейдем в групповой этап Но здесь для Баварии группа изичная Интер Арсенал, Сити Ювентус Реал Рома Вест Вестхэм Атлетика в Лигу Европы вылетел Боруссия Ливерпуль ПСЖ Зальцбург Здесь уже у нас бахская Боруссия Вылетает. Так, ну и последняя группа. Барселона выходит с первого места в группе с Монако Айнтрахтом Славия Прага. Довольно язычная группа. Так, 1-8 финала. Здесь у нас получается Реал отлетел от Ювентуса, а получается Барселона выиграла Вестхэм, а Бавария выиграла Зальцбург. В Бавария отлетела от Ювентус, а Барселона вынесла Боруссию Дортмунд 5-1 и получается в полуфинале, да, как раз таки ПСЖ снова встретился с Барселоной и снова выбил ее из Лиги Чемпионов, а Ювентус проиграл Роме со счетом 4-2, ну и естественно, как мы уже увидели, 4-1, ПСЖ выиграл Рому. Лига Европы, здесь у нас Челси выигрывает у Милана, а Лигу Конференцию у нас кто взял? Марсель в матче против Манчестер Юнайтед. Так, давайте тогда сейчас список бомбардиров. Так, и мы видим, что лучшим бомбардиром здесь уже становится не Гризман, но также самый игрок Атлетика Мадрида, Абрахам. Давайте по голевым передачам глянем. Тут тоже Абрахам и Санчо Сосенсио. По сухим матчам облак. Кубки у нас получается лучшим бомбардир игрок из Валенсии, Малейро. В суперкубке Сантос забил два гола. Это получается, ну, на Сантос тот элфашник португальский. В лиге чемпионов Родриго, выступающий за клуб Сансвал. Вот как раз вот этот клуб, Гиф Сансвал. Я закинул в него всех игроков Мадридского ареала. Ну, и вот немножко такой дисбаланс. А тогда перейдем в Лигу Европы. Здесь Пулишич, лучший бомбардир, потом Сон и Вернер. И в Лиге конференции лучшим бомбардиром становится снова Вега выступающий также за клуб Байер 04, значит мы переходим в Испанию, в сан и нас интересует сейчас состав Барселоны. Так, давайте нападение: Карима Дьями, э, Месси 80 уже 38 лет, а семьен 88, Неймар 87, 33 года еще стабильно может играть несколько сезончиков. Так, Тринкао, Траоры. В принципе, нападение не изменилось. Центр поля такой же самый, в принципе. Вообще никаких изменений не вижу, только Костич пришел. Да и, в принципе, все. По защитке Бартра, Кристенсена. Вернули Кристенсена, то есть я убирал его, они его вернули. Довольно неплохо, также подписали... Элустондо, и по вратарям все то же самое, Терштеген, Силисон, только Массив ушел. Так, ну и тогда заканчиваем мы наш просмотр всех составов на Мадридском Реале. Асенсио, Бензема, жота. Жотта это неплохо, Бензема уже 83 рейтинг, ну 37 лет. Лукаку также подписали они еще, Джейден Санчо, Роналду 82 рейтинг, ему уже 40 лет, центр поля. Ну, единственное, что Пелигрини появился, по защитке Куатес появился, Ди Серхио э, Серхио Сантос, Тамори 88, ну и Ванди Джикей, по вратарям, Эмилиана Мартина закупили они, и все, так все то же самое. Так, ну и получается, можем подвести некие итоги. За три сезона, давайте подведем сначала итоги за Барселону. За три сезона Барселона ни разу не выиграла свою лигу. Хотя почему-то, мне кажется, будь следующий эксперимент, и оставив Барселону с нынешним составом, она возьмет еще и, и покажет себя. Но в нашем эксперименте в Лиге Сан-Тендер себя она не показала. Лучший результат это вроде бы второе место. В Лиге Чемпионов вообще не повезло. Три сезона подряд попадался ПСЖ. По в первом сезоне была возможность просто нереальная. В финале Лиги чемпионов выступали, но проиграли от Пассажи. Так же, как и в последующих всех сезонах, вылетали от Пассажи, только уже не в финале. Так, ну и в принципе Кубок Барселона не выигрывала. Особо ничего она за три сезона выиграть не смогла. Так, по поводу Мадридского реала. Он у нас получается за три сезона два раза стал чемпионом Испании. Получается, два раза стал обладателем Суперкубка ефа и один раз выиграл Лигу Чемпионов. Тоже довольно неплохо. И получается, в Кубке они также не выигрывали. Ну и Бавария, просто раз так сложилось то, что у меня там все те же самые игроки, можно также само про них заговорить. Получается, что за три сезона я только один раз глянул их чемпионат, они там выиграли, ну и участвовали в финале Лиги чемпионов Это, Но это, по сути, намного лучше, чем в прошлых экспериментах, потому что... До этого в финале мы особо никогда и не были, тут и Барселона сразу в финале была с первого сезона, плюс Бавария с Реалом сразу были во втором сезоне в финале. Ну и получается вот такой эксперимент вышел, Барселона не смогла проявить себя. Так, ну а вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, я возвращаюсь на YouTube с надеждой на то, что буду иметь возможность каждый день выкладывать новые ролики для вас, но вы тем самым просто поддержите меня. Подпишитесь, поставьте лайк, прокомментируйте, также подпишитесь на телеграм, но мы с вами прощаться не будем, ведь увидимся мы с вами совсем скоро. Всем удачи, ну и всем до скорого.